И всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня будет обзор игры Multiverse Fighters. Также по ссылочкам в описании будет мой телеграм-канал, что там не скажу, но есть еще телеграм-чат НИР протокол, где вы сможете спросить все связанное с NIR, просто про монету НИР, про экосистему НИР вам ответит. А также будет ссылка на чат NIR Games, где. Все о играх на NIR и как на них заработать и разные интересные конкурсы, а также розыгрыш. Нужно будет подписаться на меня, ну еще несколько каналов. Это все будет в Google форме. Также вставить свой кошелек НИР и отправить в Google форму все, вы участник. Сразу скажу то, что игра еще в стадии развития, и некоторые моменты могут измениться, и еще игра не полностью готова. И у меня могут быть большие неточности и упрощения. Так, с Multiverse Fighters построен на блокчейне NIR. ММО-РПГ с пошаговой боевой системой, глубоким погружением и упором на PvP и войны гильдии. В этой игре есть домашние питомцы, вы можете найти себе уникального питомца и сражаться вместе в команде. Аватары. Это игровое занятие, они подчеркнут индивидуальность каждого игрока. Еще в игре есть PvP, PvE, замки и DAO. Да, у и заказы. Мы решили объединить эти два пункта, потому что они тесно связаны. Заказы представляют собой важную социальную составляющую проекта. Модераторы, художники, писатели и журналисты являются представителями сообщества и развиваются вместе с проектом. А их работа вознаграждается из пула экосистемы. А это уже интересно. То есть, например, если у вас был опыт в или вы художники-писатели, то вы сможете зайти в чат Games спросить, например, как туда попасть, какие награды, ну и тому подобное. Ну или не в чатнер Games, а также я оставлю ссылки на проект Multiverse Fighters, там можете узнать, в общем, где вам будет удобнее. Такс, да, в проекте. Это голосование за ключевые нововведения. Например, выбор подходящего описания предмета, имени персонажа или добавление в игру нового оружия, разработанного одним из игроков. Непосредственное участие от сообщества в работе и развитии проекта выгодно отличает Multiverse Fighters от конкурентов. Арены и турниры. Арены, как и обычные бои, могут быть как одиночными, так и групповыми, а также с разными условиями боев. Например, только кулачные бои или без снаряжения, и только с ножом. Множество вариантов. Игроки в дуэли на арене сами устанавливают ставку на победу которая может быть как жетоном, так и в любом NFT. Это добавляет азарта обычным поединкам. Условия некоторых арен также могут быть предложены сообществом и выставлены на голосование в DAO. В конце каждого месяца удаляется самая непопулярная арена и проводится новое голосование. Турниры проводятся каждый день и делятся на ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Также они будут отличаться призовым фондом и будут проходить на одной из арен, а от этого будет зависеть условия поединков, разнообразный геймплей, красивая визуальная составляющая и уникальные ситуации, созданные в мультивселенной. Отлично подходит для стримов и видеоконтента, что позволяет не только играть в мультивселенную бойцов, но и с интересом наблюдать за другими игроками. Полезность токена. Благодаря обширному применению и дефляционной модели, стоимость токена MF будет только расти. Торговля и аренда NFT, апгрейд и ремонт некоторых NFT, стейкинг, подбор из босс, сброс атрибутов подробнее можно будет увидеть на прилагаемой схеме. Хочу отметить, что сайт сделан красиво и удобно, и это радует. Рынок. Игроки смогут покупать и продавать предметы через прямые продажи, частные продажи или запланированные публичные аукционы на нашем внутриигровом рынке. Владение предметами и экономикам. управляемые игроками, имеют первостепенное значение в последних играх с блокчейном, и поэтому мы предоставляем игрокам полную свободу действий. Торговля. Игроки смогут обмениваться NFT внутриигровыми предметами, такими как оружие, доспехи, аватары и расходные материалы, Предоставление кредита. Игроки смогут одалживать свои NFT, такие как внутреннее оружие и предметы, другим игрокам за определенную плату. Просто NFT майнинг. Система ставок. В которой награда является NFT различной редкости в зависимости от ставок. Используйте свои сокровища. Чтобы система ставок, в которой награда является NFT различной редкости в зависимости от ставок. В игре есть фазы. Это дорожная карта. Пока в первой фазе есть кулачные бои, при альфа. Но, читая дальше, есть много интересного. В общем, система кармы, турниры, склонности и многое другое. Поэтому переходи по ссылочке в описании и прочитай это более подробно. Ниже мы видим создатели и их задачи. Например, Криптонизия, генеральный директор, главный исполнительный директор, Кенни2319, игровой дизайнер, так, теперь переходим к игре. Стоит напомнить, что игра на ранней стадии разработки пока что, в общем-то, еще все улучшается. Например, игровые карточки использовали просто из других игр и из артов из интернета, потому что это огромнейшая работа и разработчики к этому вернутся позже. И из-за этого каждый день что-то будет добавляться в игру или убираться. В игре уже проходил один турнир, и по ходу разработки игры, думаю, еще будет много турниров. И так вы сможете зарабатывать даже на красном рынке. Игра хорошо взаимодействует с комьюнити, отвечает на вопросы от игроков. Игроки могут быть активно задействованы в проекте благодаря системе орденов. Кстати, в игре есть дневник Виатра, и там уже есть более 10 записей, и читать их довольно увлекательно. Обязательно почитайте. Также не забывайте участвовать в розыгрыше. Все ссылочки будут в описании, в том числе и на Google Форуму для конкурса, на все ссылки чат, мир и тому подобное. Спасибо, что посмотрели этот ролик и будьте аккуратны, удачи!